Сегодня я закажу тренера по крэш-сайтам по рулеткам CSGO. И мы посмотрим, чем он нам сможет помочь. Я наткнулся на вот такое объявление на Авито. Индивидуальные уроки по CSGO крэш-сайтам. Тренер по рулеткам CSGO. 100 рублей за час. Контактное лицо Никита. Где-то я уже это видел. Описание. Опытный игрок на крэш-проектах. Начинающий ютубер. Я помогу вам сделать Dragon Lore с 5 рублей. Если не смогу, извини, не те. Короче, сейчас будем связываться с тренером крэш-сайтам и рулеткам CSGO. Посмотрим, к чему это приведет. Поставь лайк к этому ролику. Кстати, спойлерну, ссылочка на канал этого тренера уже, наверно будет находиться в описании, поэтому переходи посмотри, но это будет прикольно. Погнали! Привет, братве, с Твича. Тут все как обычно. Если ты хочешь попасть ко мне на прямую трансляцию, у нас уже 500 фоллоуеров очень приятно, всем спасибо. То в описании к этому ролику будет находиться ссылка на Твич. Скорее всего, там сейчас уже идет стрим или он уже прошел. В общем, сегодня он точно будет, поэтому переходи, залетай ко мне на стрим. А я желаю тебе приятного просмотра так ребят сейчас будем этому тренеру звонить в дискорде Возьми трубку, чечня на тебе. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте, я у вас заказал э, тренировку со 100 долларов до Драгонлора. Ага, да. Вы тренер, да? Да, да, профессиональный тренер по крашам. гол. я вам сейчас покажу в дискорде экран. Вот, у меня на балансе 600 долларов, Ну вот что мы делаем? Надо 100 долларов, короче, со 100 долларов сделать Драгонлор. А, а вы мне 100 рублей заплатите, пожалуйста? Да, я, я сейчас переведу пару секунд, вот, даже для ага. Давайте после да. тренировки переведу... Хар хорошо, только вы не обманите меня, да? Нет, нет. Не, Окей, не, не хорошо. Обману. Так, что мы вот. делаем? Чтобы выбить Dragon Lore, нужно взять скины по 20 баксов на 5 э -э ячеек, 5 скинов по 20 долларов. Покупайте. А вы сколько вообще уже тренируете? Я тренирую 5 лет свою мышку э и ставлю на краш. CSGO, а у вас поднимает драгон кто... У вас кто-нибудь уже тренировки заказывал, или я первый? А, вы мой первый человек, с которым мне пришлось столкнуться с такой близостью. Понятно, бля. Понятно. Так что мы по берешь? вот так покупаешь. Да, берём? Да. да, да, да, давай, давай, покупай, так, А куда подтвердить сюда. Удаляй нахуй. Это вы мне баланс уже слили да? Вот, блять, заказал тренировку, мне уже баланс сли. Покупай 5 скинов за 20 долларов. Так, раз, два, три, 7, 6. Блять, 5 5, 5, 5, 5! 5 скинов. Блять, раз, два, три, четыре. 4-5. Подтверждай. Да, так. теперь ставь, ставь, ага. а, эту м-ку эм на 10 x сразу же. На 10? Сразу же. Да. А У тебя больше 20 долларов прикинь. В <laughs> да! админ так. данного сайта я не знаю вот э, я зашел сюда и у меня тут цифры показываются с правой стороны на втором мониторе я тебе все говорю как есть давай 10x ставь так. Hits. Ставим, да? Да, ставь. Это сюда? Блять, ручная ставка, конченый ты урод. Так. Создать ставку. Создать ставку. Ой, блять, не успел. А, ой, хорошо. Кстати, ребят, можете играть так же, как и я, не нося денег. В прикрепе будет халявная ссылочка с промиком на данный сайт. Переходите. Продолжаем ролик. Так, делаем ставку, да? Да, да, да. 10x ставь и изи бабки. 10x это изи, да? То есть уже сразу dragon lore после этой ставки в инвентарь, да, перенесут? Да, да, да. Слушайте, а если я сейчас солью вам деньги, вы мне 100 рублей дадите же, да, 100 Мы же договорились. Да, но это тренировка а, по... хорошо. Окей, так, это Драгоннор уже в инвентарь. Да, есть. Так, Теперь понял. еще оставь на 10x, пожалуйста. Еще пожалуйста. на 10x? Да, да, да, прям сейчас, пожалуйста. Прямо сейчас? 10x. А вы админ данного да. сайта и, и, и, да, и знаете стратегии? Конечно, конечно, только этого сайта я админ. Вот, все подтвердят. Так, понял, понял, понял. А этот ролик потом где-нибудь появится? Типа, вот, человек заказал у меня тренировку. Е а блядь, я, реально, а блядь, я, я вас снимаю на скрытую камеру Я вас снимаю, бля Слушайте, а вы точно хотите драгон лор Или вы так пошутили? Бля, ну это... А где драгон лор? Он потом мне придет, попозже? А Он уже у вас в инвентаре только другим цветом Понял Так, что делаем? Что делаем далее? А тут есть еще какие-то режимы для поднятия скинов? Вэл, uh, джекпот, well, uh, боевой пропуск Боевой пропуск uh, А можно зайти на вел? Well? На велл? Велл, на велл. Ну профиль, профиль. Профиль, да, профиль. Ага, ага. А, а я же как тренер не спросил, куда у вас виндрейт. Так вы чмо, ч ⁇ Нупская? Почему? 48% 88 виндрейт. А это все это тренировки не будет? Мне нужна тренировка. А видите, во топ выигрыш? 664, да, да, 87. Да. А нужно было 666, 666. А, все, короче, это не получится, да, Драгоннор? Да, да, тактика моя не действует, поэтому заходите в краш, прям сейчас. Краш, Я вам ага. дам способ, способ. Берите все, выделяйте ваши скины, ага. которые у вас есть. Засуньте себе палец в жопу. А, бля, Вы ну, сделали это? Это, это, это, да, это, это, да, это можно. Да, сделали, да. Станьте в позу орла и поставьте на 10 икс <laughs> Ну ладно, нет, это, это как бы это стопроцентная страта. Так, ладно, поза орла, давай счастье. Тренер говорит, надо, блядь. Ну да, ладно, да, делаем. Да, да, давай. 2х... Ебать. Я вам даю еще одну попытку. Ладно. Хорошо. Еще одну, что делаем? Тренер. 142 доллара покупайте прямо сейчас. 142. Да. Купили? Да. Хорошо. Подтверждайте. Как раз таки краш и прямо сейчас ставьте на x3 Бля, это это драгон лор будет это точно будет драгон лор но надо потом еще будет рискнуть надо рисовать и на x10 поставить Ну не знаю как ты себя будешь хорошо вести так и поставлю понял да 89 <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> тренер что делаем дальше как драгон лор сделать Берите 200, 200 долларов с вашего баланса, да. покупайте именно фейт, да, сюда, подтверждайте. Берете, вставляете мою трейд ссылку. Ага. Тренер, да. идите в жопу, <с что мы делаем, блядь? Ставь быстрее на 3х, быстрее! Поставил, все, это плюс, это плюс, тренер, блядь. Это плюс, блядь, это плюс, смотри, чекай. Так, но пока что инвестиции... БЛЯТЬ Я УРОВЕНЬ ЗАБУСТИЛ И СТАВКУ ПРОЕБАЛ Я ТЕБЕ ЗАБУСТИЛ ЛЕВЕЛ, ТЫ ЖАТОГО ХОТЕЛ ЗАЕБИСЬ, ТРЕНЕР 200 ДОЛЛАРОВ НА БАЛАНСЕ, НАМ НУЖНО ПОДНЯТЬ, БЛЯТЬ ПО 50 ПОКУПАЙТЕ, пожалуйста. ПО 50, СКОЛЬКО? ДВА СКИНА ТРИ СКИНА? ДВА СКИНА Один? ЧЕТЫРЕ БЛЯТЬ, ЧЕТЫРЕ? Подтверждай. Вы тренер меня объебать хотите? Вы сказали один, блять. Ладно, берем четыре. Че дальше? Да, идем вил режим, пожалуйста. Пойди вил. туда. К, ставь на X5. Вилка, вилка, вилкой в глаз. Что баксов На макивал. X5. Что делать? 100 на x5! Быстро! 50? Бля, ты чмо! Бля, как тебе можно тренировать, если ты такой вот дал? А, а тренер 100 рублей, блять, как вам скинуть? Б блядь. блядь, тренер, блядь! чё делать? Ставь на x5! x5 Слушай, а тут оксимироды... Бля, я вам не скину 100 рублей, где мой драгон лор? Блин, а вы ж пообещали. Блядь, ну, ладно, скину. Это все таки тренировка. Тренировка окупится, блядь. Так, тренировка, ты же понимаешь, что Вот через всякие тренировки... Блять, Блядь, ты выигрыш! Тренер, нахуй, ему получилось. Да, получилось. Теперь 100 на x 3 пожалуйста, доверься мне. Да я понял уже, вы умеете тренировать. Да, хорошие тренировки. Ты видишь, там играет Оксимирон, блять, Я так хору Я не понимаю, у меня, короче, мужика отсюда спиздил. Или тут мужик должен стоять. Реально? Да. Но это я его спиздил, я же люблю. Не реально, типа тут должен мужик стоять. Кстати, по ссылочке перейдите, увидите, какой мужик тут должен стоять. Тренер, Бля блять, мы уровень забустили. Слушай, я тебя советую сейчас все поставить на X3. На x Будет Dragon War. Блять, Dragon War. Да? молись, молись. Я поставил свечку на тебя. Блять, 100 рублей еще должен. Блять, И... тренер, вот как у тебя есть? Денег? У тебя есть 3.46, это мои 100 рублей, я же оставил себе на баланс. А, это, это так да. работает? Да, да, конечно. Блин, пожалуйста. 3 x3, x3. Блять, докатилось. Ебать! Тренер, мужлив плюс, блять! Ебать! Ебать! Ваши стратегии работают! Ну блять, я вас окупил! Ну я вам доверять больше не буду, ну нахуй! Так. Почему? Тренер, блядь. Боевой пропуск. Если нихуя не выпадает, блять, Все, тренировка хуевая. Че, открываем, а блядь, тут? боевой пропуск? Давайте. Секретный код. Вы активируете плюс 45. Применить. Все, блядь. Тренер, закидывай деньги на мой баланс. О, это что? Аватарки! Тренер, надо аватарку, продай ему NFT, блядь. Отсюда, да, драгонлор должен выпасть. Так, я со словом бы nft выкупил. Тренер, это драгонлор? Конечно, это я когда потратил. Понятно, понятно На ваш драгон лор, на ваш драгон лор Ну я очень рад, спасибо огромное За тренировку, потому что Ну все-таки, все-таки, блять Мы дошли до ножа за 700 долларов Хоть это и не драгон лор, но 100 рублей на кивар Я вам скину Ой, спасибо за 100 рублей, вы можете даже 50 мне скинуть И вашу фотку интимного члена Да, так да, я так и сделаю За такую тренировку так За Блин, такую ну тренировку, хорошо. да Кстати, кейс 50 на 50, либо драгон лор Либо тренера, вот такого замечательного как вы... Чурья наклейка. Наклейка. Ой-ой, занос. Ооо. Занос? Занос, блядь. Что по итогу мы имеем благодаря данному тренеру по крашам CSGO? Гамма Доплер. В общем, если вы, дорогие друзья, хотите посмотреть, как этот человек тренирует других игроков, я ссылочку на канал оставлю в описании. Заходить, смотрите или заказать тренировку. 100 рублей, да, у вас стоит тренировки? Да, для всех за 10 рублей сделаю оптом. Короче, на канал переходите заказывать тренировки. Спасибо огромное, мы подняли балик, блядь. И вам спасибо за то, что стерпели меня весь этот ролик. Вот, надеюсь, то, что вам буст понравился. Да, да, все, все круто, все рублей. отлично. Спасибо большое. Все. Пока. Да, давай.